Я приветствую тебя на своем канале Тараторка. Сегодня я долго думала перед тем, как записывать это видео, на какую тему мы сделаем на сегодняшний расклад, да? И так как год уже подходит к концу, да, мне бы хотелось подвести итоги вместе с вами. Я решила узнать, а кто же за вами приглядывает, то есть кто следит за вами, кто возможно, не имеет возможности с вами общения, да, дальше продолжать, или, ну, ну, часто думает, скажем так, да, ну, не общаетесь например, да, с человеком, и сами думаете о нем ну или вообще забыли о его существовании, возможно даже и не один год, может несколько лет и вот интересно вам, подглядывает ли этот человек в ваши соцсети, в да? вашу жизнь, ну, по мере возможности да, не отсвечивая, чтобы вы главное не, ну, не знали о том, что он, этот человек да, вот, интересуется в вашей жизнью. Какие у вас перемены произошли все остальное. Да? Наверное, я назову этот ролик Кто подглядывает за вами. Давайте. Кто подглядывает за вами? Сейчас посмотрим, сколько вариантов лезет. И будем двигаться дальше. Да? Смотрите, вот пять вариантов. Выбирайте свой. Тайм-коды я, как обычно, буду указывать в описании. Можете несколько вариантов выбрать. В общем, мы двигаемся дальше. Кто не успел, ставьте на паузу. Первый вариант я вас приветствую. Так, секунду. У меня вот какой-то не той стороной. Сейчас я поменяю, все как надо так, смотрите, карта мира вышла вы сейчас действительно подводите итоги этого года чего вы добились что не успели да, достичь у вас такой такая ревизия происходит да? аналитическая Давайте посмотрим, кто же за вами подглядывает. Есть ли такой человек? У меня иногда может, может быть так, что карты не влезают в сам объектив. Ну, информацию я вам буду давать, так что не переживайте. Можете вообще просто откинуться на сиденье и слушать. Действительно, есть такой человек, с которым вы достаточно... Ну, Скажем так, это было громкое молчание, да, вот то, как вы разошлись с этим человеком. А вы, не скажу, что вы скандалили, там что выясняли, нет. вы просто взяли как бы и покинули его область, область деятельности, да, как-то вот какие-то вещи смежные, которые вас связали, вы просто вычеркнули этого человека вот таким образом из жизни, да. Громкое молчание, громко ушли, да? Громко, но на самом деле спокойно, тихо по-английски, но это настолько оглушило вот эта вся тишина, да, после того, как человек человека оставили, вот оглушило, что, ну, это было тяжелее, да, сложнее и намного больше след оставило в его жизни вот этот ваш э, разрыв, да, чем если бы вы э, как, ну, все обычные люди например взяли там поругались там высказали все что хотели и все остальное да и выплеснули этот негатив так бы было проще вот этому человеку если честно потому что недомолвки недосказанности да из серии возможно вы допустим хотели бы что-то вслух сказать но как бы это для вас бы, наверное, характеризовалась как если бы вы из пустого из в порожнее, да, это называется. Ну, в общем, вам и так все понятно было про этого человека, да. Вы бы просто так на такой шаг не пошли. Ну, конечно, было бы проще, если бы человек сам в чем-то признался, озвучил это вслух. Но тут по поведению yeah. вы проанализировали все. Сделали выводы и как бы пошли дальше, да. А для этого человека вообще непонятно все, вот в вот, вся вот эта ситуация оказалась. Ну, потому что он не рассчитывал на ваше такое действие. Он думал, ну, типа, как бы объяснить ну может там неделю не общаетесь две да ну может месяц ну полгода ну но она по любому выйдет на связь там да но ну, мы помиримся, там еще еще там что-то или он да вот если вы мужчина и вы смотрите мой канал тут вот об этом тут конкретно не описывается ситуация ну вот в этих картах да из-за чего вы конкретно да решили от этого человека Уйти, допустим, да. Но карта... Карта, карта 20-го аркана, да, она говорит о том, что, ну, вы суд внутренний провели, сделали, как бы, выводы, и все. То есть тут уже, ну, это все равно, что, знаете, сгорел дом, сгорел дом, и, как бы, здесь уже ничего не построить. Все, то есть, да, это уже, ну, надо... Делать что-то новое. То есть из, из горелых вот этих углей, из строительных материалов, в да, котором ваш дом, ваш шалаш был построен, но уже ничего не сделать, понимаете? Вот. А что-то новое делать, то есть вы не готовы были тратить на это свои ресурсы, потому что ну, явно тут, а, ваши, ваши вот эти, претензии к этому человеку, они не дали бы вам. Никакого вот этого союза, плодотворного, да. То есть в одностороннем порядке, да, для того человека, возможно, для вас вообще никакого выхода с этого бы не было. Поэтому вы правильно сделали, в принципе. Этот человек, да, действительно, он в вот высшем потошении, э человек с завязанными глазами, который до сих пор э не может э отпустить вот эту всю ситуацию слишком резко, слишком как таковая лично себя поступили по отношению к нему, он даже, возможно, он догадывается, в чем проблема, но из-за того, что вы это вслух не проговорили, да, он может себе там такие иллюзии строить, в какие-то события уже поставили которых вообще по ней не было. И из-за этого ему ну, действительно тяжело. И он следит за вами, этот человек, и понимает, что вы не примете его обратно просто в качестве вообще в качестве друзей да а, ну потому что зачем вам для вас это пустая трата времени даже даже недостойного вашего взгляда поэтому вот такой человек сейчас пришел на этот расклад да он конечно бы хотел конечно бы хотел начать все заново да обнулить все вот эти вещи которые мы с вами были. Ну, возможно это было уже знаете ну лет семь назад ну 10 уже прошло лет ну, типа, мол, что там вспоминать? Давай заново, давай заново. Но он не знает, как это сделать, потому что вы можете быть вообще ну, абсолютно в другой локации. Абсолютно не имеет понятия, где вы проживаете. У вас, возможно, есть да, какие-то пересечения по знакомым, да, знакомые знакомых, да. Через информацию через которых он узнает, ну это ну как это из серии Почты России, да, вот если отправлять э письмо, ну, вот, э рукописное, вот когда оно пройдет, то есть, ну, может эта информация уже ну, не актуальная на тот момент будет, которая мы в попадется, да, там три месяца у вас уже может на той локации не быть, там. или вообще там уже как 10 лет вы там не живете, да и так далее. Все, что он может. А вы, кстати, человек такой э, прошаренный в этих вещах. Вы сильно не... Ну, вы закаленный человек. Вы не будете лишний раз, э, э, знаете, на показ выставлять какие-то свои достижения, какие-то свои э, э, приятные моменты. То есть ну, для вас, например, аватарка в соцсетях, там два года, которые... Ну, не может быть не ваше лицо, там, да? а просто картинка из интернета или нарисовали и так далее. Да? Два-три года это вообще не тема для вас. Это абсолютно ничего не может э -э, о, -о, о вас, о вашей жизни э -э, дать понять да, посторонним людям. То есть те люди, которые в вашей жизни постоянно э -э, присутствуют, ваши близкие, они знают, да, и -и им достаточно просто позвонить и усилиться с вами пообщаться. Да? Они знают, как уживет. А вот этот человек, у него нет такой возможности. Вот в чем фигня. Давайте посмотрим. А что ему надо-то от вас все-таки? Что он о а, а, а вас вспомнил к концу года, да, вот сейчас. Вот что ему надо от вас? А, Так, ну его помотала жизнь. Да, помотала его жизнь. И он пришел к выводу тому, что ну, тогда было, ну и серия раньше была лучше, но тут объективно так это и есть. А, потому что, ну, с вами все было... Mm. <связывая> все было понятно в плане там, да, развития каких-то отношений, развития союза в общении. Да. Вы абсолютно понятны были этому человеку. Вы не таились, не искали каких-то, не делали многоходочек, да, не, ну вот, не заискивали. Вы, вот какая вы, какой вы есть да, человек, такой вы были и по отношению к нему, и по отношению к другим. И он считывал это вас, ну, как хорошее достаточное качество, но он как-то потребляться, потребляться занимался в этом плане, То есть ну, чё типа, мол, она там, куда она денется, да, из серии. Ну, не ожидал, конечно, он таких э, резких э, действий, потому что, видимо, вы очень много спускали с рук этому человеку, да. Если мужчина, опять же, смотрите мой канал, отзеркаливайте на свою ситуацию. Вот э, та девушка, которая сейчас за вами следит, она... Она жалеет действительно о, о том, о потерянном о доверии вашем, да. И, ну, тут, знаете, как, тут даже не о любви, я бы сказала, речь идет, сколько о потенциале вот этих отношений, понимаете. Тут уже э, взгляд на вот это все, на всю эту ситуацию достаточно такой, с лет, приобретенного опыта, там, набитых шишек, да, когда человек, я не скажу, что этот человек тогда-то вас прямо любил, нет, это было что-то другое, скорее, это какое-то некое уважение как равному себе, там, да, может, вы вообще сошлись на том, что какие-то качества похожие, ну, Делим, э, в отношении людей, там э, честность, например, да. Э, вы абсолютно ну, открыты были этому человеку. То есть какое-то доверие между вами присутствует. Тут вот даже э, любовь, какая, например, она в общепринятом порядке. То есть, ну, как вот сейчас надеяться. Да, э, как это сказать? Тут не про секс, не про какие-то духовную, духовную составляющую, и вот, его этот человек потерял, и он не может никаких других отношений в нем вот вообще не про секс идет, вот, везде какие-то приземленные моменты, да, между мужчиной и женщиной. Нет. Тут более высокого порядка а, значений делается. И этого действительно, человек, вот, который потерял вас, он не встречал больше ни с кем. Давайте посмотрим. Не получилось у этого человека реализовать а, свои какие-то мечты. А, в любви так точно. Любил этот человек, не нашел. А, Еще он не стал на ноги, да, не приобрел работу, не, а, не получил ту должность занимать. Тот доход, который бы он хотел получать, он не получает. Часто он такой человек, который человек, который, который сейчас к нам пришел, на он, возможно, очень долго запрягает, да, но в каком смысле, наверное? Этот человек очень много в себе какие-то, да, вещи пережевывает, пережевывает, пытается отвлечься там на работу, да, пытается быть усидчивым внешне, да, но у него не получается, и этот пузырь лопается, и вот он уходит просто в башню, то есть, да, у него у него едет крыша, грубо говоря, если, да, объяснять. А потом а потом вот это все говно, которое вылезло из него, да, он не смог этот человек держать, это говно, оно потом разбросано везде, да, он идет на новое место. Вот такая вот фигня. Не знаю, тут близко вам это или нет. То есть это идет и на людей, и на вещи. То есть это может быть импульсивный человек, который, раз, ну, не знаю, бил посуду там, или била посуду, да, ломал вещи какие-то, как-то агрессировал внезапно, да. То есть это вот такое, человек пышкой в этом плане, да. Вроде ничего не предвещало, но на самом деле это такое состояние, которое он уже не может контролировать, и оно в нем копилось. Сейчас... Человек в упадке находится. Прям серьезном упадке. Скорее всего, у него, видите, да, это вот тоже шестерка монет выходила. Сейчас вот шестерка жезлов выходила, да. До этого двойка мечей. То есть это о чем говорит все? Вот этот вот круг. Он, вот здесь вот эм, шут. Дальше вот он вот, определиться не может, да, вот, что ему надо вообще, да, то есть он ну, так вот все, на весы взвешивает, пытается. А, а здесь он вообще просто полный, в полный дьявол, прям у него полный трэш попёрся. А и здесь он пытается, знаете, может быть, поменять место жительства, то есть резко, то есть поменять обстановку, начать все с чистого листа. Но понимаете, это вся ситуация у проигрывается уже, наверное, раз, третий, четвертый, то есть минимум. Человека нету, чего-то такого постоянного, так, такого дома, куда бы он постоянно мог вернуться. Нет у него этого. Не чувствует он себя защищенным. То есть он где-то... Слава, о нем прошла, мало, да? Не очень приятно. Все, человек вспыхивает, э -э -э произошла какая-то ситуация, неприятная. И этот человек, допустим берет и просто обрубает все связи. Возможно, кстати, это одна из причин, вот почему вы с ним отношения разорвали. То, есть, то получается, что вы инициатором просто послужили, да? А берёт него, получается, так вот. и этим, возможно, вы задели. Ищет он вас? Ищет. По-своему, но ну ищет в образе, знаете, в других людях пытается отыскать вас. Он думает, что когда-нибудь, возможно, не может быть такого, что такое же не найду Все остальное, да, потому что ну все-таки нас 7 миллиардов людей на планете. Типа как так, что мы же все люди? Вот. Почему, почему я не могу найти такой же, как она? негодует, пытаясь к вам через, а, через а, какие-то вещи такие, знаете, пробиться ваш ментал. Не знаю, иногда, возможно, он просто вспоминает те ваши совместные моменты и, и задает тут же вам вопрос, вот, а да ты помнишь там, с продолжением, с намеком на продолжение, то есть этого диалога. Но это все у него в башке происходит, понимаете. Тогда он, скорее всего, побоялся вам нормально признаться в своих слабостях, замыкался и срывался, возможно, на вас этот человек, да? Но тогда это была просто для него самозащита, и сейчас он понимает, что если бы он вам доверился, вы, вы бы пошли дальше. Но он этого не сделал, и вот надявился его, напоролся. Вы уже не будете принимать такого человека в свою жизнь, у вас и так все чики-пуки, горят. И ну, это не ресурсный для вас человек, не нужный, то есть как мусор, грубо говоря. Вот такой вот первый вариант. Такой человек подсматривает. Он даже не подсматривает, а вспоминает. Вот у него реально вспоминает. Очень много вот карты вот об этом говорят. Второй вариант я вас понимаю. А что у вас тут? Невиборожелатель, что ли? Сейчас глянем. Просто смотреть, я иногда, кстати, не сильно э, могу, э, из-за того, что карты, да, они голографичные, и у меня тут преломляется свет, я не всегда могу э, конкретно отличить карту, поэтому, но суть как бы от этого не меняется, я же считываю там еще и ауру э, ситуации, да, поэтому, ну, просто так сказала. Если кстати, из-за этого может звук гулять, потому что я могу э -э, голову повернуть в сторону немножко, да? Второй вариант. Кто? Поглядывать вами? Очень прямо интересно. У меня стало. Может быть, я один, кстати, человек. Ой. 200. Ну, тут а, дело в ссоре какой-то, относительно свежий, который просто перечеркнула все общение, то есть, а, возможно, в ЧС до добавили этого человека. Так, ну, смотрите. Тут, может быть, идти речь, кстати, о вашем э, друге. Вот тут чисто, может быть, про друга речь идти. И вот, кстати, и мужчины, если вы сейчас открыли этот вариант, этот вариант для вас. Какой-то крупный скандал между вами произошел. Ну, скажем, не скандал, возможно, вы там так прям не скандалили, да, там не орали э, друг на друга, а просто, ну... Была какая-то ситуация, где ваш а, бывший уже, теперь, да, друг повел себя не так, как вы ожидали. То есть, должен поступать друг по отношению к вам. Ну, то есть, как, типа, брат за брата, вот эта вот вся тема, вы ну, знаете, да. Он так себя не повел, он, то есть, он при... решил прикрыть свою жопу в этом плане. То есть. И еще, знаете довесок еще вам проявил за то, что вы, типа, так отреагировали, что-то кого-то вам претензию кинул. Это, кстати, может быть, и не один человек, а несколько таких. Сейчас у вас общение я не вижу. То есть вы реально человека из своей жизни. Вы просто взяли, видите, предатель, короче, он в ваших глазах. Что еще могу сказать? Человек хочет а... очень активно ведет в соцсети. Он хочет показать, какой он обеспеченный, как много он зарабатывает. То есть вот этого, вот, знаете, вот золотой цвет, вот этот тут присутствует на каждой да, вы можете обратить внимание. Это все, вот знаете, пыль в глаза. То есть, не знаю, бисер с он пытается показать или что? Ну вот, вот в ваших глазах это типа как будто вот, попытка бросить бисер свинье, да, то есть а свинья в данном случае типа вы в его глазах, ну все кардинально наоборот, это как будто свинья пытается бросить бисер, да, но на самом деле это а, овес или что там, комбикорм, да, то есть подмена понятия происходит, короче, у него в ваших глазах, то есть человек, наверное, в кредитах, долгах, возможно, человек должен был и не маленькую сумму, в том числе и вам. Еще знаете, вот тут вот одна семерка на другую, еще вот я тут вижу пажи, да, вот, вот что там у нас паша, еще вот получается рыцарь. Это все о чем говорит, это говорит о том, что человек пытается показать себя тем, кем не является, да. То есть красивую картинку пытается, вот, э, для чего, непонятно, кстати, таких очень много людей, но как-то с этим слыкались, а сейчас э, поняли, что, ну, это просто трата времени, да, на этого человека. Человек пытается реально вот выделиться на фоне, там, остальных, но на самом деле это все равно, что, э, типа, знаете, я не знаю, картинку кто-нибудь видел такую, там, Серые человечки, их много, да, и у каждого в башке мысль, я не такой, как все. Вот это вот про этого человека, то есть это попытка просто, ну, навешать вообще на уши. На кого-то, наверное, на большинство, вот кто там любит пустить в соцсетях какие-то свои там машины, еще что-то там, да, красивую жизнь, для кого-то, наверное, это показателем является. Но вы к таким людям не относитесь, вы как-то, ну, прохладно на такие вещи смотрите. Внимание. Он, главное, какой человек из себя. Да? Ну, была ситуация, человек себя показал, как, ну, гнида, да, грубо говоря. Конечно, чувство предательства, ну, оно неприятно, да. То есть, ну, у вас были завышенные ожидания на этого человека. Вы потратили на него свое время, ресурсы, возможно, да, где-то что-то помогали. Но человек не оценил, не был, не был и благодарным, действительно, то есть не было вот этого осознания того, что благодаря вам он что-то там может в этой жизни чему-то и научиться, да. Ну, тут вот про такого реального человека идет речь. Зачем он за вами подглядывает? Да, сама дело для того, чтобы, блин, вот свое вот это вот э, рыльце показать, что оно в золотых часах, я не знаю, с э, охеренными зубами, там винирами, вот и еще что-то такое, там супер дорогое алкоголь пьет, там, не знаю, ботинки носит какие-то, блин, лухари и все остальное, машину водит, то есть, ну, а это на самом деле все в кредит, скорее всего, или там обманным путем, ну, короче, вот это вот все, понимаете? На самом деле сейчас человек понял, что вы от, этих, от, от разрыва вашей дружбы ничего не потеряли, даже приобрели, стали более свободными. Ему это не нравится, конечно же. И он понимает, что у вас жизнь больше не сведет. Видимо, для него вы были достаточно ресурсными людей, Ресурсным человеком. Через, возможно, у вас были нормальные такие связи, через которые он мог как-то. Ну, Откусить, да, кусочек пирога, да, который, в принципе, ему, ну, никаким боком достаться не должен, да, при обычных обстоятельствах. Но благодаря тому, что он общается с вами, достаточно близко, вот он мог как-то вот на халяву что-то вот. Сейчас такой возможности нет. Вас реально раскидала жизнь. Ну, если вы хотите знать, понял ли человек, что он поступил неправильно, да, что вот он козли на последний. Нет, он, он считает, что ему все обязаны по жизни, что он, ну, не знаю, целованный в жопу или что высшими силами, да. Он думает, что дальше будет лучше. А вы там загнетесь. Ну, это все его сказки самому себе. Скоро его ждет. Финансовый крах. Такое же предательство с ним произойдет, да? Нахер никому не нужный будет. Возможно, и будет болен. С изи там, не знаю, может, в драку попадет, где ну, там что-нибудь сломает, да, и это, это все, возможно, в Это, вот, э, Ему придется в итоге выбирать между своим личным здоровьем и вот этой э, красивой оберткой его о, о, жизни, да. Придется ему, наверное, продавать все вот его кредитные майбахи, да. Или что там у нас самое дорогое квартиры ипотечные, все остальное. Просто, чтобы реально концы с концами свести. Да? Об этом речь идет. Воздаяние какое-то к нему идет. Вот реально воздаяние. Вот у вас трансформация произошла, вы дальше пошли. Ну, да, 13, Аркан смерти. А его это все еще ждет впереди, понимаете? Всё встанет на свои места то что он должен был получить получит Такое, не знаете человек ну реально неприятный тут говорится о том что по большей части что вот сейчас он на вас смотрит как не бельмо да, в глазу а потом а ему самому не до этого что -то идет. Ну, как будто вот э, фортуна у него, я им не скажу, что была. Возможно, было какое-то некое везение, да, э, выходить сухим из воды в каких-то ситуациях, да. И он этим активно пользовался. Но вот э, карты говорят о том, что они его вскоре покинут. Как только они покинут его, то есть... Все станет на свои места. Возможно, действительно, он в плане поцелованный, но ну, явно не в жопу, а так поглаженный. Я бы так, наверное, это охарактеризовала. Ну, или, знаете, еще бывает так, что человек говно просто, да, сам по себе. Но в его роду. Есть старшие, да, которые за него отмаливали очень много. То есть бегали там по всяким святым местам, там, подношения делали. Вот. Ну, то есть часто это бывает, когда единственный ребенок в семье, там, да, и, э, гиперопекой там э, с гиперопекой, да. Которая, вот, чья потом опека вылилась вот в такие вот вещи, как, например, вранье, вот воровство, вот, пренебрежение другими людьми, вот какое-то, знаете, э элитарное, это такое чувство по отношению к себе, да, и вот такое отношение потребительское ко всем остальным. И вот а, такие люди иногда на плаву достаточно долго держатся а, ровно до тех пор, пока вот а, их старшие, да, вот, возможно, кстати, в роду этого человека какой-то реально м -м, сильный человек был, да, который, ну, с, ну, очень а, хорошие вещи делал, карму рода, да, вот он улучшил, а вот этот поганец вырос и за счет вот этого ресурса как бы выходил сухим золотом, но как бы ресурс он не вечный, потом все это если до него не дойдет, да, до этого человека, что все нужно зарабатывать, да, и что копилка она не вечная, если он не поймет, то он растратит все это и как бы не только ему херово будет, но и как бы после него да людям его рода придется тяжко на самом деле. Тут ничего смешного в этом нет, я не вижу. Такие э -э, не без безрода, про такие говорят, кстати, неспроста. Из-за таких людей реально вот, портится. Портится очень серьезно, карма рода. И это еще хорошо, если он в магию не пойдет, не начнет Кол -кол -кол колдовством заниматься, да? Перекидываю все на потомков. Поэтому, ну тут человек, человека нету, тут э, никакого дара, ну, никакой магии тут э, у него в помине нет. Ну просто карму он израсходует вот этих вот людей, которые получается за него вставали в защиту. Вот об этом тут речь идет. Печально, конечно, что сделаешь. Он потом лица. ну уже наверное дурачком останется или ну, или в дураках, вот если так вот, На этом я заканчиваю второй вариант. Надеюсь, я вам чем-то помогла. Было, на... интересно достаточно на вашу камеру посмотреть. Подписывайтесь, а, как у вас там ситуация проигралась. Нет. Мы приходим к следующий вариант. Третий вариант. Кто подглядывает за вами? кто подглядывает за вами третий вариант. Третий вариант. Знаете, у меня такое ощущение, что вы, как бы, переехать хотите в новое место или уже уже в плане реализации да, своего переезда, но у вас недостаточно ресурсов или, допустим, не совсем ресурсов, недостаточно, возможно, знаний. Возможно, вы переезжаете в другую страну, вы не совсем уверены в знании, допустим, например, языка, каких-то законов той страны, куда вы собираетесь, да? Или стороны, да? Будем говорить так вот. Если вы, например, просто куда-то дислокацию меняете, но не в страну какую-то конкретно другую, а просто область меняете какую-то. такой тяжелый период прям тут о вас речь идет о вас почему не знаю ждете ждете ждете вы скорее тут Это скорее не за вами а сейчас вот, вот тут карты вышли подглядывают, а вы подглядываете ждете вестей до да, одобрения каких-то документов до да, связанных с вашей семьей Возможно, не один а, или не одна да, меняйте место жительства. А, то есть это много а, много каких-то вещей, а, связанных не только с вами, но и с вашей семьей, да, с вы, вы не делаете, вы драться, и так далее. Вот. Документы, нужны деньги, вот это все с банками, дела, вот это все, все, все давит на вас. Тут об этом речь идет Тут, скорее всего, либо женщина, которая затеяла это, либо вот мужчина, глава семьи, смотрит сейчас этот вариант. Почему? Я не знаю. Вот такой вот э, ответ я слышу от карт Не всегда приходит тот ответ, который вы рассчитываете да, получить. раз уж мы об этом начали говорить давайте я сразу обозначу что переезд у вас удастся удастся но вам вы будете наверное не совсем довольны тем что траты превысят ваши ожидания да возможно вам станет не хватать пока вы там на работу на новую не устроитесь да вот об этом тут может идти речь. Потенциал, энергии, ресурсов у вас хватит для того, чтобы этот, э, ну, действительно колоссальный шажок в своей жизни провести. Да, вас там ждет процветание. И те вот э, какие-то, знаете, э, в прошлом э, мешающие ситуации, они как-то, ну, их, их, их на новом месте не будет. отравляющей вашу жизнь ситуации их там не будет. Но это не значит, что на новом месте вам нужно расслабляться, да. То есть, в а, плане, не знаю, уровня жизни, возможно, там будет лучше как-то все остальное, но это не значит, что вы можете расслабиться. Все равно, ведите свой б... дебет с кредитом, да? Бюджет надо вести обязательно, потому что, ну... А... Будет искушение там протратиться, но вы старайтесь э, бюджет в свой укладываться. А лучше даже чуть, ну, как бы, чтобы у вас остаток еще был там. Да. Некоторое время потерпеть придется. Так, есть люди, которые за вами смотрят, да они переживают в общей сложности у вас как у вас потому что скорее всего связи как такого сейчас нету возможности да связаться с вами очень сильно переживает как у вас что у вас там все ли хорошо нужна ли помощь и все остальное враги что враги кусают локти что им еще делать если боитесь что кто-то там пытается на вас Навести, чтобы у вас там ничего не получилось. ничего не переживайте, все нормально у вас в этом плане, ничего не будет у них реализовано. Да? Потому что по наслам всем дадут высшие силы и все. У вас дорога есть на. Серьезный шаг конечно, сделали правильно на самом деле все вовремя у вас произошло как-то это все судьбоносно для вас произошедшее было да вам новое место оно реально позволит ресурсы направлять в семью больше всего да? как-то уровень жизни поправить сильно прям очень сильно вот например в регионе где вы сейчас живете да ну жили да недавнем времени, там недостаточно этого. То есть у вас очень много ресурсов на заработок, возможно, уж уходил, там, на, как на какие-то вещи второстепенного формата, да, очень уставали, вот прям вот какая-то гнетущая вот эта вот атмосфера, окружение, вот это вот... Я не говорю вашей семье, вообще говорю, то есть о людях, да, вокруг там. Ну, это, возможно, связано с ситуацией там какой-то в стране или не знаю, чем-то еще может быть связано с маленькими заработками и так, и, и там все что угодно, да. А тут у вас прям реально открывается кругозор колоссальный. Сможете путешествовать, достаточно зарабатывать денег, дарить любовь семье там своей и так далее. Тут об этом речь идет. Ну, я вам желаю успешного успеха, в хорошем смысле если что вот дорога у вас есть дорога у вас открыта не переживайте лишний раз все получится а те кто за вами подглядывает это лишь те в основном люди которые желают вам добра ваши близкие то есть да родственники там не знаю мама папа и так далее да. а остальные не другие они они локти кусают и не могут понять, вот это реально, то есть и что, сейчас, что вы чтобы этот шаг совершили или нет. Вот об этом речь идет. Так. Секундочку, у меня что-то с камерой. Все, я обратно вернулась к ВАП, немножко ракурс, возможно, непривычный поменялся, но мне пришлось подключить э -э, зарядник, потому что у меня сейчас вот-вот и сел бы, э -э, как называется, сел бы телефон, вот, я телефон записан с этим делать не могу. Так. ну, третий вариант, это прям вообще вы нас сможет. конечно, у нас, ну, удачи вам, реально. Желаю того, чтобы у вас все ваши совершения произошли, ваши достижения, и вы смогли да, получить плоды ваших трудов. Четвертый вариант. не остается, Кто подглядывает? Давай. Так. будем посмотреть. Посмотреть будем. Это люди которые с которыми э, у вас дорожка разошлась на да? жизнь э, так распорядилась что вы с ними э, контактов не имеете да? возможно кстати это лет э, так 20 10 ну, достаточно много лет прошло да, с э, вашего последнего общения ну я не скажу что здесь э, прям, там, ругались сняли отношения. Нет, тут просто вас развину. судьба, жизнь, да, и все. Как бы. Возможно, тоже переехали. Ну, как бы, все. Двое, двое за вами людей подглядывает. может быть так что что это все из детства уже. то есть вы сейчас ну не знаю вам около 30 с лишним лет да вам и на вас сейчас наткнулись э -э, друзья детства не знаю ну, в общем дети с которым вы общались когда жили в другой локации да? в другом регионе то есть детство где, ну, где вы родились там же проживали и так далее да чтобы вы, ваши родители, ваша семья переехала в другое место, связь потерялась, да, и вот сейчас, как бы, интернет, все дела появились, и появилась у них возможность каким-то образом вас найти. Вот о чем речь. Любопытство некое, да, тут. Кстати, скорее всего, такое непонятное немножко отношение, потому что, ну, наверное, это в силу разных э, жизней, людей да с разными ценностями да возможно тогда когда вы дружили общались с этими детьми ну тут про детство идет речь вы были не самые там да хорошо одетые там и так далее то есть не самая богатая семья была не ездили вы там на какой-то японской машине да или что-то тогда у нас модно было обычная среднестатистическая семья, да, то есть очень часто вы, наверное, видели какие-то новые вещи, джинсы, там что-то еще, какие-то конфеты, игрушки, куклы, там, да, у своих вот этих вот друзей более дорогие, качественные какие-то, не знаю, как это называется, м -м, импортные, более редкие какие-то вещи, да, ну, то есть не то, что, ну, то есть есть некое такое классовое неравенство чувствуется, да, вот в детстве вы это чувствовали. Сейчас у вас все хорошо, то есть нет у вас какого-то недостатка в этом. Сейчас в принципе глобализация там такого дошла, что в принципе у многих проблем нет с тем, чтобы да что-то из здесь... них зарядник упал. С тем, чтобы что-то купить себе, главное, чтобы эти, на эти вещи деньги были, да, у вас эти деньги есть. А вот у тех людей, как бы, да, вот мышление, оно на том же уровне осталось. Вот такое же мышление, устаревшее да, на давности, в серии, вот чувствовал себя человек звездой, да, ну, когда маленький был, там, не знаю, у него была какая-то супер крутая кукла редкая, или что-то там такое, да, которую хрен достанешь, там. И вот это чувство превосходства человек, вот, знаете, привык к этому, вот. и это его цель по жизни. И человек думал, что, возможно, ну, типа, он все еще лучше вас как наверное, да? по старой памяти. Ну, он посмотрел, наверное, или но... узнал как-то через знакомых о том, что это не так, что у вас уж сшито крыто, грубо говоря, да. Некое чувство зависти, да, появилось в нем. Чувство несправедливости какой-то вот э, жалость к себе да то есть что типа вот вот у нее там есть а у меня теперь ничего нет живых задницы там да мира и работы нет и мужика нет и не так далее короче что-то это вот один человек так думает да вот этот вот конкретно, вот я с этой карты считаю. Второй человек просто, ну, как бы, знаете, попроще человек, такой весь в, в заботах в своей жизни. Ну, типа, скорее всего, они общаются между собой, и я, ну, вот этот конкретный человек вот рассказывает про вам это. Um, человеку как бы, да, ну, ладно, вот и, и все То есть, да. Узлорас не неспутный человек по отношению к нам. Ну просто ну окей и все это знаешь сетование на то, что кому-то типа везет, кому-то не везет. Вот так вот человек рассуждает, да, примитивно. Реально. На самом деле вы все своим трудом заработали, все, что у вас есть. Выстрадали все, что нужно. И сильными стали, и ресурсными стали благодаря своим достижениям, да, а какой-то там, не знаю, золотой ложки в жопе, короче, да. У вас реально харизма, так с вас, вас и привет, То есть вы не просто так, знаете. Вы раскоморосали ни одного человека, ну. Но как бы конкурента, возможно, да, чтобы своего положения достичь, вы, вам ничего просто так в руки не рисовалось. как, вот о вас сейчас думает тот человек, который поднял. А, вас так же вообще, конечно, пипец бывало. вы знаете магия какой-то вы сейчас не на своем месте находитесь это уже не расклад не относящийся к тому, кто вас там подсматривает да, да, тут вообще о другом речь идет. очень много старших арканов это уже говорит о том, что вы непростой человек вас мосят периодически у вас какие-то загнатки есть да, задатки есть. Тут, кстати, вероятнее всего человек с мужскими какими-то качествами, либо мужчина, да. Такой любой сильный, прям пропивной человек какой-то. Или вы же... Ну, тут императрица, видите, император вышел. Тут кто, кто хочешь, короче. Так, э, как бы... Тут нет конкретного гендера, я чувствую. Тут вот именно сильный человек, сильный человек силы, вот. Прям карта силы выпадала, да? Вас сносит иногда. Не иногда, а периодически. Кстати, может быть и сейчас вас сносит. Ну, раз карта уходит, я должна это прочитать, да? Не чувствую семьи вашей. Я не чувствую семьи у вас. Вот, что хотите, говорите. Вот, семьи у вас нет. Семьи в плане детей, возможно, вы еще не... Не семейный человек, да? Возможно, у вас партнеры есть дела, то есть ну, семья может быть из дома. то есть я имею в виду ваших потомков, я не вижу. Глупые люди. Кстати, не первый раз в такой ситуации стала, когда у вас э -э -э, какая-то молва не, не совсем адекватная, да, проходит. Люди много вас не знают, а вы еще такой человек, который не рассказывает, ну, типа... ну кстати, периодически ездите в откуда вы родом. Не для того, чтобы, да, там. А не для того, чтобы ну и упущенной там не знаю с детьми, с которого вы там, не знаю песочницы копались. А вот какая-то энергия, энергия вам нужна. Подпитывайтесь того места с родного места. Учитель вам в человеческом плане. Было бы, конечно, приятно, но вы. Не... И сами справитесь, вот, честно. Сами справитесь. Больше вам нужно оставаться на природе, наедине с природой. Меньше слушать всяких э болтологов. Ну, возможно, даже и меня. Потому что я тоже болтолог. У меня так и канал называется, Тараторка, да. Иронизирую, да, самоиронизирую. Что тут поделаешь? А -а -а -а -а вам нужно медитировать. Медитировать вам необходимо. На природе. Если у вас сейчас нет такой возможности, <свистит> а... ну попробуйте сделать это. Обстройте какую-то для вас одну комнату где бы вы могли чувствовать себя спокойно попробуйте реально медитировать вам будет помогало вас плющит вас реально плющит вас носит жестко прям с годами это все усиливаться будет я так смотрю у меня человек сейчас слушает которому около сорока с хвостиком лет ну плюс-минус там тридцать семь и там и там 40, на ну, 47 там, например, да, лет. Или, может быть, если вы младше этого возраста, то у вас еще не так сильно плющат, на самом деле. А если вы уже в этом возрасте, который я сейчас сказала, да, 37-47, то вам уже пора силу принимать и пользоваться и потому что, ну, так продолжаться не можем. Вас уже, возможно, по физике начинают долбить. Вы с ума сойдете, если вас не будете заниматься собой. Я не знаю, чего вы, вы ждете. звезды с неба, знака какого-то, когда метеорит пролетит, там, не знаю, мимо вашего уха или что. Вы делаете что-нибудь со своей силы. Надо ее выплескивать, но не в.. Не... Как попало осознанием дела? Для этого вам нужно как-то копнуть глубже, да? Начните медитировать, визуализируйте там какие-то образы не вкладывайте эту энергию. Общайтесь с дождем, с ветром, с зимой, там, с, с, с деревьями, да с кем с чем угодно. Вам нужно выплескивать эту энергию. Займитесь садоводством, не знаю, чем-то еще. Вот, вот что-то живое вам нужно, понимаете? Тут про живая речь идет. Потому что у вас сейчас, она, когда вас плющет, у вас период саморазрушения происходит от переизбытка сил. Ну, тут про это речь. Дальше я не буду как бы углубляться. Да? Я просто совет дала, как помогла. могла. Надеюсь, я вам с чем-то чем-то этим помогла. Но если действительно каким-то способом вы воспользуетесь, отпишитесь, пожалуйста как оно у вас дальше пошло. Вот. Такие дела. Все. Четвертый вариант. С вами я закончила. Вы же сильный, вы же молодой человек. Вы даже сами все уже поняли. За вас никто этого не сделает. Пятый вариант. Я вас приветствую. Тоза вы что что-то много людей знает о какой-то ситуации связанной с Может быть, дележка имущества, где вы фигурируете, да, и еще помимо вас до а, Это как бывает, не знаю, один дом и дофига родственников. Или там, ну, всякое бывает, там, квартирные вопросы у всех свои, да, нюансы. И может быть, ну, короче, наследство. Здарственное, как хотите, что там может быть угодно, все что угодно. Так. Этот вопрос, он из глубины лет идет. Да? То есть это вы не являетесь родоначальником этой ситуации, да, конфузы, э, эти ссоры, склоки. Тут помимо вас очень много людей. Это что-то с родственниками связано. Сразу могу сказать, и кто-то из этих родственников на вас магичен. Да. Я могу сразу сказать, что это тот человек, от которого вы менее всего ожидали это. И он это был не один. Ну, просто имею в виду, что он там участвовал, вот человек, от которого вообще не ожидали. Вы находитесь далеко от этого наследства. У вас там своя жизнь, жизни дела, да? Но вот этот вот э -э, сглаз, или порт как там ничего называется, повлиял на вас, но вы с этим справились. думаете делать да выжидаете вы, вы поглядывайте по сторонам благодаря этому кстати моменту многие из вас активизировались в, в эстетическом плане да начали предпринимать какие-то предупреждающие меры, да, защитные какие-то механизмы стали, да, прорабатывать и все остальное, углубляться в эту эзотерику. Что вы хотите сделать? Некоторые, кстати, хотят добить как бы этих побитчиков, я вам так скажу, не надо. Их жизнь сама побьет. И без вашего участия. Короче, тяните резину до да, предела возможности. Вам, вот реально, вам, ничего с этого. Вы наследник, все. наследуете, А остальные пусть э -э чупа-чук сосуд. Ну, да. Это ваше по праву. ваше, Не думайте, что там что-то это. И не надо негативить сторону тех кто на вас что-то лепил потому что ну реально им уже пролетело и еще будет долетать за вами смотрят высшие силы они сейчас оценивают вас а сколько вы прокачались, да, и, ну и как вы дальше будете с этой силой вашей, э, с вашими знаниями дальше жить, как вы будете им пользоваться и так далее, да, то есть это некий изменационный период, да, где вам нужно не торопиться, и не торопить события, а учиться, показывать результаты, да, но делать это так, чтобы потом не жалеть о совершенно вами вещах. трудитесь, учитесь, да. Тут об этом говорят. Я вот задала вопрос. Вот те люди, которые за вами, ну, на вас лепили, да, они ж по-любому за вами что-то смотрят, пытаются, да? Ну, вот, да, вот они в оморочках находятся, они думают, что у них все пить. Как в пятизвёздочном отеле, да, сервис, и дела там уже вы подыхаете, там, не знаю, ну, там... Те, кусаете, у вас там, не знаю, почка отказала, еще печень, не знаю, что, ну, короче, все идет как надо по маслу. Да. Ну, это на самом деле морочки. А, так, еще будет какая-то ситуация. У них, у них, сейчас я про них говорю, да после которой пройдет процесс саморазрушения, да? Ну, потому что ничего не может быть просто так вот сделал и все, типа, да. все надо отвечать. Ну да, ну тут как бы ситуация так и развернется, что разрежет руки высшим силам, чтобы они как бы покарали тех людей. Ну, как бы ждете вести каких-то, сильно не распространяетесь. У вас правильная тактика поведения на самом деле. Верно. Да. Вам на самом деле нет. Э... не знаю, Нет нужды торопиться в этом вопросе. Вот. Вот насколько вы не будете торопиться, да, настолько будут ваши недругие враги делать поспешные действия да, и Вот такая у вот вас тактика. Давайте заключительную карточку достанем. Ну вот вы в скором времени опять поедете, да, туда. Вы постарайтесь отдохнуть максимально. Не лезьте в разборки. И все mm -hmm. больше шикарно. Все, на этом я заканчиваю этот расклад. Надеюсь, я вам помогла чем-то. Mm -hmm. На этом, наверное, пожалуй, все. Пока.